Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами находимся в Прогрессе. Здесь строит компания Development Юг, вот такие вот дома, застройка идет пятиэтажных домов, центральные коммуникации, есть все. Прогресс находится рядом с витаминкомбинатом. комбинатом, своей школы в Прогрессе нет. В школу возят в школу на витаминкомбинате автобус школьный ходит, возят детей. Здесь уже облагорожена территория внутри. Дворы, площадки детские. Квартиры довольно по очень вкусной цене. Двухкомнатную квартиру можно купить за 1 667 тысяч. Миллион семьсот. Двухкомнатная квартира. Обращайтесь, отвезу покажу, что из себя представляет. Единственное из минусов на сегодняшний день в прогрессе здесь на этой компании нет еще ни детских садиков поблизости, ни школ. И с общественным транспортом не очень плотно заселен поселок и, соответственно, сюда не так много ходят маршрутных такси. Да, это проблема на сегодняшний день. Именно вот в этом комплексе. Но все решаемо, они здесь будут строить очень большое количество домов, здесь будет жить большое количество жителей, здесь будут детские садики. школа не знаю, будут строить или не будет, но все будет рядом, все будет ходить сюда, но это будет только со временем. До свидания, подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересного и полезного видео.